Так, я создала это зелье с помощью новой книжки. Теперь мы испытаем. Боже, Дусу, ешь. Дусу, пей. Дусу, давай. Теперь костюма нет, но я являюсь Павлина. Никто не заботозрит то, что я это не я. Хотя это я, Майора. Создайся мой э... монстр, лети в книжечку. Что тебе надо? Я а. пошла прочистить там, забилась мусорка. И... Да <кх> <кх> <кх> там. Почистила вот. да уже. Да, да нет, смотри да. вот уже рушится дом уже, и он... надо ремонт евро, все валить сюда. Ладно. Мой синтимонстр, селись в книжку. Так, и теперь, синтимонстр, смена. Это идеально. Привет. Эмили ушла уже. Ладно. А а ты, она послала меня, чтобы я ей помог. Вот. Все, пошел. Как мне не было, я только что пришел Балбис. Рано уже. О, привет! Это что тут за драка у вас? Что делать здесь, Балбисы? Обид сдох. Как у вас дела? Нормально, это Бобик сдох. Нормально, у тебя хорошо. меня нормально. Так, вот рай, райцора, райцора, казаки. Слушать. Да, нет, страсть, страсть казахи украли. А -а -а. Нет, страх. Вот. А -а -а. Может, ей... Вот Понятно. я завел себе новую ride 40, вот. Ладно, она... пойду к себе в комнату. В пойду место, к себе в комнату. Потому что это слишком. Гибно. Нет, она здесь будет твою тронуть Его могут украсть, понимаешь, какой-то бомж Проверим может подойти и убить. сейчас будет еще пойти с Адрианом поговорить, очень важно. Вот смотри. Все, а тебя надо. Так, ладно, мне нужно пойти еще поговорить с Адрианом, Ладно, тебе повезло. Здравствуйте. Адриан, проходил? Спасибо. Так, это нет. Так. Адри... ты что делаешь? Да, вещи мне надо свои взять. А какие там вещи лежат? Кошелек мой. Мой, я тут кошелек свой ставил. Слушай, короче, мне нужна, короче, вот парень что тебе дядя по что дал. А, мне ничто дядя не давал. Да нет, ну приходил дядя давал на мой день рождения. Эм, дядя ничего твой не давал мне. Позвонил ему, спросил. Твой Может, дядя. лошадь А, мой. Нет, да. вообще-то. Чей дядя? Давай разви, вообще у меня нет, дядя. Погоди, я что-то... А, я понял, ты ешь даже его другому. Ты же, же тети его дал, Ты же тети его дал, точно. Какая красивая луна. Да, очень красивая, Ура, это, пока так. я ее не вижу. Ну, это это тебя райдинизм. Сточи, да? скачи, нет. мой пони. Мне нет, райденизм, иди в баню. А че он тебе перьями бани? Ты че? курятники курятнике был? Какие перья, червики его? Да, перьями пахнет от тебя. А, как тебя пахнет. Влево. Что ты делаешь? Скачи, скачи, мой пони. Наш кашлять захотел. Да, болеет. Да. Бегом в больницу. Пойдем к тебе в комнату. Нет, ко мне в комнату. Да. я хочу к тебе. А что? Слушай, ну там сейчас еще кто-то. Ты же знаешь что я не хочу, чтобы ко мне в комнату кто-то заходил. Да, пойдем. Я же знаю. А, где? А, какой король? А я откуда знаю, это твоя комната? Вроде как, я же тебе его Нет, ты мне ничего не говорил. Ты уверен? Если бы ты говорил, я бы уже вел пароль. Так я же говорил тебе. Ты мне ничего не говорил. Склероз... Погоди, мне Понятно, пусти, мне склерозник, звонят. просто натуральный. Все, иди отсюда. Мне звонят, а да подожди, ты мне звонят. Скачивайся. Алло, алло, алло, алло, алло. Алло, алло Алло, алло, алло, да. Поговорил. Слушай, да, мне поговорила, что такое? Короче, мне нужно срочно уходить. У меня там срочный заказ. Ай! Срочный заказ. Не разбейся, Балбес. Я постараюсь. Так, это был не звонок, это мне повещение, то что. Ешь, корола, ты что такое? Я тебе сейчас за райдопасть первую моргала заколоть. Ты посмел его ударить? Леве. леве. Что? Леве. Скрывает. Ладно, а, <связь> леве. Да, да. Он лега надо... Ну ладно, ты лошадь у тебя собой. Пойдем туда. Не лета, ты Что ты сделал? Нет, не твоя <смех> лошадь умерла. Ты ее сам убил, изверг. Ёж Карала. Ёж Карала. Она жила. Жили, рёшь, И, да, И слышь, тебя услышал. Рёшь, да ты собака, Ёж Карала. Что вам всем на мою лошадь так тянет? Да хватит, я больше его усилить не смогу. Все, пошли, рай. Пока поехали, Райт, отсюда, а то больни. Да, Райт. Так, тут, так, ладно. Мне-то я... под крышу срочно. Самы кажется с тобой забудились. Так срочно, срочно, срочно. Привет. Что ты тут забыл? Так да тебе в комнату. Я же помню, пароль. Ты, ты же не говорил. Что он вас рассматривал как-то странно? Кого рассматривал странно? Слушай, слышишь? Короче, да, помнишь, что я тебе говорил секретные. Доступ. Короче, мистер Бак мне дал к вами на хранение. Mm -hmm. Свалил отсюда. Ешь харала. А ты закрой это. Я не знаю, как. А ты помнишь, а ты помнишь какой вкус волшебные клопы? Вкусные. А волшебные клопы это что? Mm -hmm. А тебя не смущает то, что вот сзади нас стоит просто... Ну ладно, как не очень вкусные, да. Что тебе нафиг надо? Так, а что у тебя дырка тут в полу? Да нечего, иди отсюда. Не приходи сюда так, больше. Так, блин, ну ладно. Иди сюда. Иди сюда. Во-первых, а какого ладно. фига у тебя ходит к вами Иди. другому Нет, тут стоит просто монархия или монархия. А может быть ты перестанешь стены меня ломать? Да, это случайно, случайно. Случайно стены плановые? И это... Четыре блока? У тебя же есть какие-то камни чудес. Ну, ты же можешь там можешь, камни дать. Нет. Да мне нет нужны. У... Да нет у меня. Да мне нужен один камень. Какой? Помнишь, я тебе давал. Браслет Какой? мне нужен, еще один. У меня есть браслеты, вот, дверного, мне еще один нужен. Маджести так... надо срочно. Ты же можешь его нет. призвать. Я не могу его призвать. Я подадал шкатуху, жуху, кучу ясному. Ну, может, Даш, дашь другой какой-нибудь. Я отдал свои талисманы, и меня мистер Бак пока оставил к вами, пока он ими не пользуется. Он не знает, что они не у них нет. Я же тебе это говорил. Погоди. Усенник. Когда починишь? Так, пусть валяется, спит тут. Где этот полпес? Ты что, считаешь? сейчас дурочка, дурачка Не, не тут-то было. Усни, управляй тобой. Ой, конечно, схавай, А, славочка. у тебя защита. Да, я так а. и знал, поддельные. Как ты там, Фиона, Фиона, да? А ну быстро курица куропаточная. Свалила отсюда. Еще они там рот. Люди, срочно, это не Адриан. Мы, мы застряли, мы застряли. А, а потом ты еще говоришь, что, что у меня аж изофрения. Тут Фиона Усни. напала. Усни. Мы не понимаем, а. но э. мы в лабиринте не yeah. можем найти выход. а С Уже третий Сейчас день Сейчас я ищу. вас найду. Усни. Yeah. Усни. Спал. Шарим Спи. ваши карманы какой-то топор бесполезный. Три зубица, да. ладно. Так, по щелчку пальцев вы проснетесь. Должны проснуться, а? блин. Надо выбегать. А как, а как отсюда выбраться? Помогите. За... Сейчас... Я не люблю... как делать? Вот. проснись. А! Так. Ну что? Что ты делаешь? Я мог. Что ты супергерой? Мне нужно, чтобы вы собрались все. Возле, Встретимся вот в центре. Ага. Ладно, у меня с тобой нет времени разговаривать. Полетели. У меня есть злодеи. Да, более. Что за никчемный город? Снова вернулась сюда. Конечно, просто позор. Тут герои настолько бесполезны, что уже дерутся с воздухом. Я понимаю, а, у них но... нет своих героев, своих Смотрим. просто бесполезность. Где ты у меня Дриан и все остальные? А, прием. Кот, э, кот и кот и мышь. Встретимся на доме Адриана. Надо да, вот Миадриана, быстро. Да, твой... Ты есть. такой бесполезный. Ой, тут это самая какая-то там, И что? Да, да, это что, подожди, Так, подожди. Я Подождите, там еще один ацетик. А Люди! Ёшкарала! Э, Ёшкарала! Mm -hmm. Ёшка я же, когда-то доземлюсь. О, да. Вот хочу сейчас. Короче, срочно, люди, появился суперзлодей, появились суперзлодеи, злодей, я не знаю, Прикление. как, Но он превращается с помощью чего-то, он превращается Усните. в... Усилия. Йо-мо да. ты что, думаешь, на меня сработает? На тебя не сработает, но мы заберем талисманы. Кот! Это твое поражение. Кот не проснется, пока я не отдам коту. Кот не проснется. Это твой последний с шанс отдать талисман. Талисление. Конечно, меча не время. Так, с мышкой. заберем под крышу, Александр. Мышка, видишь. Да, Ё они будут Ё спать моё. до последнего. Ладно, есть идея. Второй шанс. Так. Да. да. Так, теперь это уже точно. А Ё теперь заберем. Так, спасибо. Сейчас нам бесполезно, потому что этот Такс, надо под под крышу, под крышу. вернет. Куда? Куда пошел? Куда Тут. намылился? Вот. Я тебя Новый не пропущу к ним. Да, Ой, может, я не могу использовать силу петуха, чтобы Так она... надо забрать. Лонг дракон воздуха. Иди так. отсюда. Где супер -кот? Тут мы его подвешили, Если он ай, ты что а сделал? Так, собирай быстрей. Где он? Ветром уносим его ветром ветром. Ладно, тогда заберем талисман мыши. На. Забрал. Ветром забирай, мышь. Быстрый. Ветром и мышь. Давай, давай, давай. Так. Ветром, ветром, ветром. М -м -м. Ладно, учитывайте то, что я остался единственным соблюдением героем. Нету ни мистера бага. Ни... А если использовать второй шанс? Если использовать ну, второй шанс. Да, они вернутся все, где они были. Это шах и мат. А давай сюда все. Либо Второй ты шаш. использовал свою, подожди еще Либо ты использовал свою силу и больше не сможешь затронуться мечом, потому что ты не взрослый, yeah. носитель камней чудес. Yeah. Да. Да, и ты делали... использовал один раз. Если мы используем, если мой напарник использует. Второй шанс, то все вернется, и они будут лежать там Так, использ... так он и так снова, снова использует, использую. у него есть, он там может использовать mm -hmm. хоть сколько, mm -hmm. поэтому ты не переживай. Мы mm -hmm. можем так много, пока силы будут. Ну, так я тоже могу бесконечно ну что, я как это... думаешь? А так давай нет. нам талисманы я или создать... свои браслеты никчемные? У а тебя надо узнать. У тебя две минуты на раздумье. Сопротивление. У кого тут еще есть время на раздумье? Знаешь что? Ну, давай. А если Он. сделать так, как? создать сентимонстра, с помощью которого будет ломаться защита? Я на это О, способен. Ну смотри, Мон... учитывая то, что у меня тоже есть камень Павлина. Мы создадим двух синтимонстров, которые уничтожат твою защиту, и тогда 20 заберем 20. твой камень чудес. Это 20. же прекрасно. Камень чудес у тебя, павлины, и у него павлины. Но также есть у него адмирал, у которого есть тоже. Да, представляешь. Если есть камни, три чудес, по камни павлина, хотя должно быть два, то откуда взялся третий? Или это Лонг Дракон Ветна ты где? Я тут. Где тут? Нахожусь. Поди мне использовать свою силу уже. Не надо. Я сейчас. Когда мне... он уже снимает, то я... меня это снимет. Так невозможно ничего а. делать. У меня У есть, есть идея! Идея придет вас подменить. На. другого кота из другого зверя так, да, я, да, разрушить защиту синтимонстрами. <клышленный> а теперь, Нара, Вера. Нара, Вера. Нара. Нара. только появись твоя защита сломанная. Я ее сломал многими синтимонстрами, которых я создал только что. Иди, Защиты Иди, больше нет. чудесный клип. и создай мне новую защиту. Я соз... А теперь заберем талисман кота. Котик. Ну-ка, дай ка свой Вадя... шест. На. Бояш. Где он? Отдай ка Но свой... Нам уж сил уже не хватит. Очку. На. Перевоплощаюсь. Так, вот забираем. Ах ты. Скорее, ах ты. На. Заберу твой талисман. Алё, Адриан. А теперь... Да. Снимаем твою... Бруш. Ладно. Они пропали снова. Он использовал силы. Но больше на мне не хватает. Он бессилен. Как могу... хорошо, что вы спите. Хм. Проснитесь всех кого я усыпил. Ёжкарала. Ну, супергерои, я, я вас сюда так перевез. мне так было тяжело вас сюда перенести, чтобы вас, конечно, не задавать. Я перетащил вас. Помощник вас или кто-то там, давай ко мне, встретимся Что? в доме Агресса. Перед, идите спасите Мы не сможем, мы снова уснем. Встретимся в доме Агресса, давай быстрей. да я уже возле него. А я нет. Клифф, Закрывал тут двери. Клифф, Встретим? Я тут. Я и... надо, надо уничтожить этого сантимона тут, где он входит. Я стоп? Я не знаю, но они входят они... в они переместили. Каким они образом. Ого. Каким образом, по-твоему. Стоп, он же перевоплотился. Почему на мне еще... Он же вроде перевоплотился. Я Почему я на чувствую. мне еще этот эффект? Страх. Пошли. Пойдем. Чего? Ты что? куда это переместились. На. Мне нужно их заманить на это. Ой. У меня он есть Да это я у какого-то героя выбил. Можем найти ну по пальцев. Это была вроде мышь. Мы узнаем отпечаток пальцев, а потом придем и начнем. Вызовем всех в полицию. Я стану полицейским вызову, скажу. Что произошло какое-то ограбление, мы а будем это подпечатать по и нажать, найдем чей-то топор. Ну, как вариант. Да. Я не буду показывать, кто я. Поэтому надо продумать план, еще надо сделать. У меня же все в запасе есть, васило. Ну все. Не надо, ладно. Это в случае, если что-то пойдет не так. Бери. У меня-то у меня, у меня, да, у меня топор, понимаете? Есть такое значение, как отпечатать ладно. Да трансформация. Так Помяните, что ну поменяем тебя что-то. Ну ладно. Мы идем потом. Так смешно вот трансформировать. Кто-то сказал, что перегрет. Я здесь, я не я не просто я не я не просто так сдался. Отлично. Теперь, синтимонстр. следующее, синтимонстр. что я создам. Генезис, здрасть! Создадим в себе побольше. Которое будет в веере. Примерно столько мне хватит. А теперь, чтобы меня никто не заподозрил, я должна сделать а, да Муло! Теперь ты мой! Э а, я поддержал хозяина. Мой хозяин куда-то э делся. Мила? Да, мой хозяин нахал наглый, потерял меня. Куда Мола пошел? Мне пора а пока. Сюда... Куда ну, вы, ты, пора? Иди сюда-нибудь. Котнуар. <с> <с> нет, я не могу. Я, я не богат. Так, вот что здесь, кстати, мультимыш. Да. Может, мультимыш. Или... О, походу, мулу нашел. Опа, вы что, меня не видите, алло?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 вот здесь. зверой, Здесь вот и попался ты. Держать его. Что Отстанет бедных людей. парализован. человек. А, Что? А, так, люди, извиняюсь, экспресс Это была Да? Наверное. Я не это, это это обижа. Убирай с меня это все. А это я не могу. почему ты прям не парализован? У меня так улыбка. Ладно. Может, это это я мена колдовал. Просто мой веном он а определяет, какие люди хорошие или плохие. А, пойдем, пойдем Весь... я тебя отведу домой. Здесь небезопасно. Пойдем. Может, может это надо вот это забирать? Ну, у... Не Серега. забирайте пока кого-нибудь не... ничего. Не... Ладно, хорошо. Что случилось, ты где? Иди, вот, зайди в пекарню. Да иду. Разделяйтесь. Что случилось? Э тут, короче... Так, погоди. Давай, где а, клопы, где хлопы, клопы, клопы, где? Видите, как я? Какие? Из? Волшебные. У меня. Это маловато. Кто я на дан момент, мэр? Я. Хотя это все знают. <съя> Действительно. А, так все, ты меня бесишь уже. Что случилось? <съя> Приходил человек. Вот такой человек. Вот знаешь, похоже, тут Сиамский брат Ну а, точно как да. ты? Вот. Ага. Он заходил ко мне в комнату Аллега и там, короче, увидел существ тарканов Фошина. Ну это полбеды. Прятать надо, <свят> потому что они, чтобы они разгуливали по дому. А это, это, это, это, это. не доверяю. Вдруг это ты, Пион. Все, раздекретили тебе Пиона. Пошел он, Пиона ты, <свят> сам ты, Фиона. Все ясно, Фиона. Я понял, я, я понял, где ты, Пиона, кажется. <свят> В глубине Полен, полен, вы их В глубине души, да? Да. <свят> Меня бесишь. А теперь. Ну, тебя парализую. Давай, давай. Вена. Давай. Слушай, я... Очень страшно. Жало. Да, собака. Это же ты, Пион. ты создала себе синтимонстра, который защищает тебя так. Конечно. А да, это я. Так, снимай это меня, веном. с Веном. Берай. Да Трублен. иди, иди в баню. Да все, не работает. Короче. А, Они ну, я, Короче, притворяется кто-то тобой, притворяется кто-то тобой. И кто-то тот, кто притворяется тобой, то есть притворяется всеми. Сломал мне защиту а, от защиту от сил. Вот, защит, сломал мне ее. Смотри, она не детрансформировалась. А когда она детрансформируется, это все вернется. Ну, либо... Новую. Это все... Ты понимаешь, насколько это все было? Мне пришлось прибегнуть к объединениям. Что она ш... хотела? Морфозу, Что хотела... он хотел? Я не знаю. Он, хотел... он брелся в твоей комнате. Зачем? Что там не такого? Не знаю. Потом он зашел в мою комнату. Он... Оно зашло в мою. У тебя нет никаких там да, драгоценностей, книг? Нет. Нет, не точно ни да талисманов. Нет. У меня талисманы. Нет. Нет. Ну вдруг себе мистер Багдала. Mm -hmm. Нет, ты мистер Багдала. Я уже запутался. Короче, а, напиши себе я настоящую Адриану Угу. Mm -hmm. Тебе напишу, сейчас, балбес. Сейчас я вот, вот достану. Я тебе напишу. Офигел вообще, что ли? Пошел отсюда. Ладно. А, ну ладно. Всё, я, я память, Это. Где мой браслет мо э Дверного? У тебя. Нет, у меня его нет. Я, наверное, его потерял. Или, наверное, Фиона, у тебя его забрала. А да, где бы она забрала? Где он был? У меня. Где? Ну, у меня в кармане. Вот тут, да, в кармане у меня в кармане был. Сейчас нету. Наверное, ты у меня призвал и спер. Я не могу, у меня нету шкатулки. американской сейчас как я тебя призову без шкатулки. А, ну, Все-таки ты хранитель <сёк> нет, не я. Он он так она же память потеряла, я помню. <сёк> ну так рассказывали там. Ладно, тупой ты. бестачи меня. Как хорошо, притвориться. Тупица. Как хорошо, что я тебя давно-давно рассекретил. И пошел отсюда. Никчемный, бесполезный герой. Я тебе давно-давно. Люди, это Фиона. Сам ты Фиона. Я Пава. Так что... Я забираю своего... Напарника, пошел ну, отсюда, ты, ты сейчас уснешь тут навечно. Не пос... не ну и посла, ну и не надо. Ну, ну и значит, сегодня я заберу у У кого вести. я, у тебя сейчас заберу. Пошел отсюда. Сейчас не, надо, вот, сейчас... надо пчелу забрать. Да, противление. Что, да давай, мне. давай, меня что-то послепят. Попробуй свои силы на меня применить. Забери, надо... забери пчелу. А. Правда? Чем ты научишь, дом, Габриэля? У кого-то защиты нет, да? Усни. Ах Есть. ты Ну сейчас прой он и тебе кардык. Кто сказал, что он вообще пропадет? Ну, да, не ну не ладно, раз. мне без разницы. Я его сейчас перенесу просто всё. к себе. Бесполезно. Да ты дура, <свист> я вообще-то мальчик. Это всё равно дура. А чего вы туда идете? А куда идем, а? А куда вы там идете? А? а вот и вам скажи. Ага. Ладно, а вот и вам скажи, подожди. Ага. Ладно, вы меня достали уже. Отлично, шах и мать Пиона. Правда? Здесь, наверное... Но меня выкинуло куда-то в космос. Uh -huh. Пионер! это во всем виноват ответил. И трансформация. Даже сильно повезло. Теперь я затрансформировался. И Веном с ЭТОЙ пчеломатки слезет. Боже, что здесь происходит? Почему именно в моем доме? Че кто-то делаешь, она уехала. Ты офигел? Ты находишься в моем доме. Пошел отсюда. Да, ну, ну пряся, а сначала пойду, если не надо точно мне. Пойду поговорю там с профи. Отвечать некоторых балбесов. Пошел отсюда. Веном! Только попробуй. Тебя грею потом когда-нибудь лопатой просто. М -м -м, теперь веном. Так. Так, еще к моим дружочкам, пирожочка. На -на -на -на -на -на. На -на так. Блин, если угу. Если... Если... Угу. Угу. Классно. Классные иллюстрации. Натали Натали, Натали, Натали, Натали. что у тебя за книжка? А я не знаю. Нашла по дороге её. Да. Ладно, Натали, я обречусь. Так, пойду я домой. Прочитаю ее. Наталья, давай. Наталья. Слушайте, Наталья, я Тран. хочу у вас работать. Можно? Можно быть вашим помощником, да? Ну, я спрошу у кого-то там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, она же только что сюда зашла. Эм. Что ты тут эм. делаешь? Я пришел к вам на работу Второй шанс. Мы здесь не проходной Надо двор ли... ну а вот что вы его пропустите? так, ты что тут делаешь? вали отсюда, отсюда. выметайся с моей комнаты потолку... он в потолку приклеился, он вам потолок <coughs> будет чинить мне иди отсюда чё чё ты скажу? так вот, я хочу работать у вас, вот да, для... мне Натали сказала, что я работаю Натали, она сама тут работает, как она может я тут так она сказала, что это поручение от Габриэля Агреста Каприэля. Я сейчас своего мужа, ладно, не буду говорить, что с ним делаю. Не так хочу его убить Да, я знаю, что он ваш. ну хотя он очень хороший, чтобы воскресить вас, смотреть крепко. Угу, я его убью. Ночью спать и не проснется. Ну я буду вас. Я тут вообще книги читаю. А что это за книга? называется книга чудес я вот сижу читаю ее а можно мне тоже я один глазком только глазком и что подал да, ясно я ее знаешь за сколько покупала точнее нашла на улице ладно да, самая... да, я ее нашла да, на так улице я у вас буду работать ну работай Хорошо. А можем сплетить? У вас что, потолок липкий? Да. Но к этому потолку подходить нельзя. Да, я не тут Он будет липким. Ладно, все, завтра, завтра я завтра я на работу подъем. Да, да, идите, там готовить нам будете все. Ладно, снимаешь ни хвеном. Что вы делаете? Ладно, я пойду к нему читать. Все, пойду спать. Ой.